Итак, определение радиуса кривизны траектории. Кинематически решить эту задачу, это значит использовать следующее определение нормального ускорения. Нормальное ускорение равно квадрату скорости делить на радиус кривизны траектории. Таким образом, отсюда следует, что радиус кривизны равен квадрату скорости делить на нормальное ускорение. Есть, чтобы определить радиус кривизны, нам использовать нужно эту формулу. При этом скорость мы знаем, но нормального ускорения мы не знаем. Напомню, мы здесь выразили вектор ускорения в интересующийся нас момент времени через его проекции на оси координат, а у нас здесь нужно другое представление вектора ускорения. То есть, вектор ускорения, как я уже говорил, вектора мы можем представлять разными формами. Мы представили вектор ускорения через проекции на вот эти оси координат. То есть, если у нас вот эта наша система координат, и это у нас, я, чер я черчу сейчас произвольно, какая-то парабола, и вот радиус вектор точки, Интересующий нас момент времени Т1, r 1 Скорость точки, напомню, будет направлена по касательной. То есть, вот, допустим, это у нас парабола. Давайте представим, что, эх ты, неудачный рисунок. Давайте попытаемся начертить новый. Итак, вот это наша траектория. Давайте я его так загну. Это наша точка, это ее радиус вектор. Скорость направлена по касательной, то есть вот представим себе, что вот это вот касательно к траектории. Тогда перпендикулярно к ней будет направлена нормаль к траектории. Где-то здесь будет находиться центр кривизной траектории, соответственно вот этот отрезок будет равен радиусу кривизной траектории. Так вот, скорость всегда направлена по касательной, да? в это направление касательное, то есть тангенциальное направление. Это направление, нормальное направление. Мы искали скорость и ускорение в проекциях на эти оси x и У. То есть, вот, допустим, это какое-то ускорение точки в этот момент А. Мы этот вектор разложили на вот эти два направления. То есть, на горизонтальное АХ и на вертикальное АУ. Вот разложив вектор на вот эти две составляющие, ах и и, мы определили вектор ускорения таким образом, чуть выше задачи. Но в данном случае нам нужно для формулы разложить вектор на два других направления, то есть на тангенциальное и нормальное. То есть вот этот же вектор разложить вот на это направление, Плюс вот это направление. То есть на вот такие две составляющие. Раз и два. Это будет тангенциальное ускорение. Это будет нормальное ускорение. Ну, я изобразил, конечно, грубо ввел вас в заблуждение. <coughs> за что прошу прощения. Нормальное ускорение всегда будет направлено в сторону вогнутости траектории то есть в данном случае ускорение а будет может быть направлено вот таким образом то есть еще тангенциально может быть направлено как по направлению движения так и против в зависимости от того ускорено или замедленно движется скорость э, точка а вот э, нормальное ускорение всегда направлено к центру кривизни то есть вот сюда может быть направлено ну, я схематично изображаю. Смысл наш в том, что нам нужно сейчас вот такое представление вектора ускорения. Итак, напомню несколько определений. Тангенциальное ускорение мы можем находить как, например, производную, точнее модуль производный мы должны им присвоить знак плюс или минус, в зависимости от того, я говорю, ускоренно или замедленно. Как модуль от полной производной скорости. Соответственно, мы его можем таким образом определить, как, если мы пороемся, как модуль вот такой штуки, И нормальное ускорение мы можем определить среди прочих формул. Вот, например, одну из них я привел вот здесь, вот по такой формуле. Мы можем определить еще по формуле вот такой V умножить на а вектор на произведение вот этих двух векторов, делить на модуль полной скорости V. Итак, Или мы можем определить, повторяю, используя то, что эти два направления перпендикулярны друг другу, мы можем АН определить как корень квадратный, теорему Пифагора использовать из вот такого выражения. Нарисую чуть почетче здесь. То есть, если это вектор ускорения а, это нормальное направление, это, извиняюсь, это тангенциальное направление, это направление нормали, то вот этот треугольник будет, а, извиняюсь, это а тангенциальное, это а нормальное, этот треугольник, а это полное ускорение А. Этот треугольник будет прямоугольным, полное ускорение будет гипотенузой. Соответственно, эти два вида ускорения будут катетами. И мы можем использовать для определения нормального ускорения вот такую формулу. А после того, как определено нормальное ускорение, мы можем здесь использовать и эту формулу, и эту формулу. Мы можем подставить сюда. В данном случае, я думаю, легче будет использовать Например, вот этот порядок. Собственно говоря, повторюсь, оба они должны привести к одному и тому же результату. Поэтому ну, давайте возьмем через эту формулу. Соответственно, нам надо будет вычислить вот это значение. Итак, сначала вычислим тангенциальное ускорение. Тангенциальное ускорение вот по этой формуле будет равняться значит, модулю вот такое скалярное произведение двух векторов делить на модуль одного из векторов со множителем. Или скалярное произведение векторов у нас будет напомним форму АХ, соответственной сумме попарных произведений соответственных координат делить на модуль В. Вот, пожалуйста, у нас имеется формула для определения тангенциального ускорения кстати говоря мы же его должны были определить мы должны были все виды ускорения определить поэтому в общем виде запишем и так а у нас в общем виде это что 0 и 32 координаты а и y соответственно 0 умножить плюс там 32 умножить далее в x и y это у нас что такое в 4 и 32 4 и 32 t, 4 и 32 Т. Я модуль опускаю, потому что здесь все величины положительные. А В у нас было чему равно? V у нас было равно модуль В x плюс y квадрат. То есть на корень из 4 в квадрате плюс 32t в квадрате. Вот это у нас полное ускорение. То есть оно у нас будет равняться 32 на 32. Кстати говоря, 32t общее в квадрате, да. Ну, соответственно, мы можем. Применить чудо техники. 32 в квадрате. 1024. 1024t. Делить на корень из 16 плюс 1024 Т. Вот такое у нас будет ускорение тангенциальное. но в интересующий нас момент времени. То есть момент времени 1,2 секунда. Оно, соответственно, будет равняться чему? 1024 умножить на одну вторую делить на корень из 16 плюс 1024 умножить на одну вторую. Или это будет примерно равняться. Давайте вычислять. Ну хотя чего тут вычислять-то? Тут мы можем и сами сказать, что это будет равняться 512. А Здесь мы можем, соответственно, сказать, что это будет корень из пятьсот Это точно, причем еще. А вот сейчас начнем путать. Итак, пятьсот двадцать корень второй степени. Двадцать два девятьсот семьдесят на 22, 978. И это равняется. Но ну опять приближенно округлим. То есть 512 делить на 22. 978 равняется 9. Что-то не то. 9 не может равняться. Давайте еще раз. 512 делить... На 22 питаем 9, 7, 8. Вот так уже будет точнее. 22 и 282. То есть, это приблизительно 22 и 282 сантиметров в секунду в квадрате. Ну что ж. Теперь давайте найдем ускорение нормальное момент времени t1 по вот этой формуле используя вот эти два значения 32 и 22 и 282 то есть корень из 32 в квадрате минус 22 282 в квадрате это будет равняться 32 в квадрате у нас 1024 1024 минус. Ну, это вообще-то у нас равняется примерно 512, только чуть поменьше. Ну, давайте вычислим уже точно. 22, 282 в квадрате. 496, 488. 496, 488. У нас это уже приближенное вычисление. Это равняется... Давайте отсюда отнимем минус тысячу равняется пятьсот двадцать Это точным вычислением пятьсот двадцать так, для нас... И теперь вот приближенно это будет равняться. Давайте посмотрим, чему это будет равняться. 527, 512. Курень квадратный. 22, 968. 22, 22, 968. сантиметр в секунду в квадрате и так чего-то мне здесь не очень понравилось где-то ошибка давайте мы ее посмотрим и проверим потому что я посмотрел в решении и у нас значения не сходятся Давайте это в следующем фрагменте сделаем.